Я не рискнула просто. Но дети, все взрослые, были в восторге. Просто хлопали в ладоши, наблюдали, фотографировали, снимали. Просто чудо. Спасибо большое. Ждем вас снова. Обязательно